Так, теперь на Рено Логан машина. Водительский только постелили. Лапка уходит под педали. Контур. Два штатных крепления на водительском. Задний ряд. Здесь очень далеко уходит под сиденье. Перемычка. Цвет смотрится очень шикарно. Темно-синий. Пассажирское сиденье. Также мы проходим весь контур Уходит далеко Здесь у нас, обращая внимание, есть подъем Он тоже закрывается И теперь пару слов от счастливого обладателя этих ковриков Спасибо большое Очень понравились коврики Давно о них мечтал Надеемся, вот. вам понравится эксплуатация. Да. Всего да. доброго. Спасибо.